Всем привет, с вами Макс Риск, сегодня я расскажу как получить новый персонаж по названию вот новый боец, Байрон, он стоит 350 кристалл. но это боец, значит его можно вывести. А, Байрон имеет дело с ценить действующим параметром, не вздумая новых, не вздумая называть его гомеопатом непонятно что говорят oh my, oh. вот такой он скин, конечно если мы перезагрузим будет какой-то новый объект поэтому мы это сделаем Сейчас закрываем Brawl Stars там пишется 4 дня вот и все кстати рекомендую вам Edge Wave и Bravel Edge тоже прикольные и вот, друзья тоже прикольные еще зубо прикольным прям... микрофон Э, все ссылки типа, на канал в описании. Да, я открываю. показывается новая корточка. меня не, не новая, а с музыкой новой. Слушайте. Прям звук э, нового года, как в игре... So many в игре... собрал тайп. В игре... Клаш Клэш У Ди Ван С праздниками! Бесплатно боец, кража подарков и еще один боец. Кстати, было бы классно, если я бы фоткал у вас, я бы сейчас, И там, конечно, боится пропустить, ну что ж поделать. Э, да, мини режим э, вернули подарку кражу подарков, кражи подарков. И сказали, нам ну, персонаж, подарки, что-то нам давать к новому году, ну, очень, ну, как-то так вот, а как-то джейпс не готовится к новому году, На что там, джейпс, а то, так, только так, так, так. смотреть, давайте посмотрим, там... Ладно, закроем. Лива Тут должна быть пража подарок. Вон она, кстати. Поэтому берем. Рейный Крисмас это прям, знаете, Санта Клаус, Байрон, Поезд э, новый мифический Байрон имеет дело с сильно, но да есть ощущимся препаратом не вздумай называть его Гомеоптом, он будет препараты препараты, которые что сделать, поэтому друзья мы с его с, с ним, с него испытаем, блин Ладно, что тут у нас такое? Крысмас. Итак, что тут вижу? Какую-то штуку. Она очень длинная, эта штука. Она беги какая длинная. Она не такая уж и длинная. Что за эффект? Подарки. То есть это офигенная. Если будет количество, то можно количество убивать. Реально опасно. Немало в Подарок очки. Очки североком, я уверен. Так подарок. Максимум, ух ты, мне прям увеличивается, увеличивается. Санта Майк. Ну, не убери. Скидка нет. Последний шанс купить. Да ладно. Я... Шаукунчик. Шаукунчик. Как он стримал. Воспользуйтесь к нам по радиусу весь раз. О, Неужели тут вообще заслуживает? ну посмотрим. Вот тут новость там. кинка что-нибудь на заявочку потом ушел давайте узнаем колонка другому к вам по не Тирамара. тирамары видно что они тут по нулям кстати а у меня как там по нудам мастер безумный эксперт прям все данные запомнили да мы затем еще играть в бар липпекса реально он отстал точно догоняв срочно срочно подкопиться да, к Новому году. То будет идти к Новому году. Как думаете? На майк? Ну да, почему бы нет? Аджи, кража подарков. Попробуем. Там знаешь, лайк нет, ну ладно. Лайк по спискам канал. Дискорд. вступайте, пойти, просто пишите макс списки дискорд. Значит, смотрите, тут нужно захват подарочек, да, и отнести. Yeah. Ох ты, скин с подарком. Вау, шикар. Что мне что делать? Брол, что ты, что делать? Что делать? Чуваки, Чоперейс хват весь наш. Если мне, например, не смажут в то меня преграют. Майкл. как это все-то не будет. что-то происходит с ними. Гобаха, давай, тебя за рейджи классные сомненья ну мы побегали того что не них а вот а вот и ну ладно подали себе так скажем не скину только Что нафиг? Что нафиг? Что нафиг? Брау Старс. <мышл> <мышл> Ой, я теперь синий стал. Он уже шестой. Это уже очень сильно... Не знаю, тут Хэллоуина. По игре... Брау Старс на no нет, я вот не знаю. On, this, this... Снеговой, там, down, вот подарков есть карта, но... Это будет новая карта. Какая-то. Оказывается, нет, что-то старый вернулся. А, блин, хочу новую карту. Правый, давай ты новую карту. Что же Новую карту. Хоть какую-то. 哦，他第二局让我赢了。You oh. got wrecked. Ah, rubbish. 我说不知道多少次了。 кого-то э, легендарный персонаж, такой золотой icrunch. Кто с нашим шейкмонтарик? Вроде бы малая карта, не знаю, такая есть карта. С и поднимал хоть какие-то переходы, но надо бы покруче. Динамайк, Watch, Бренд, Барри Поко. Это самое лучшее. Where will I put my friend? Birdie, birdie, birdie. Потом на... Потом на... Потом на... Потом... Потом на... на... Потом Да блин, что ж такое? Чем он Меньше всего трофеев. Это на расшибку. А. Меньше всего трофеев, а. Вот как. Как играть эту штуку? Как зовут спорт? А, он скидается. Так у нас еще есть Гео, у нас есть <зв clothes> снайпер. <помощь> Чем.. Этот персонажем, которым мы с ним играли не по данным бою А, с ним на майка. А майка не в этом режиме Ладно, вот мы пробуем что-то с... с квестами но... Они по кражи подарку Подожди, там чпок а, кто лучше в кражи подарков? Такой мощный, который задефается Прэнк? Да ладно, прэнк да фрэнк можно заставить повозьму его друзья он чуть на стран 15 нам нужно вот 20 будет получишь карту 25 тоже подарки производится какая-то карта а у подарки что Новая карта собраться. мимо мимо ворот ворот ворот ворот ворот ворот ворот ворот ворот не ворот о, причини не танцуешь. Ладно, что за какого-то? Минус один. А как они прыгают, кстати? А, хитрый ключик. кстати, вообще эфи е уж. Вообще, пойдет, значит, я ну, ладно, бок вот, как хочешь. Но я не могу тоже играть. Ладно, мы не хотим играть. Подождм украду. И побалуемся. И спугали. Попробуй забрать. Всё. Любите, не любите, что надо отдохнуть Нужно ворачиваться, Идти. Ой, вот так как? Ой, блин, ой, блин, сюрикен. Ладно, ладно, пойду. Не, не, не думай головой. Не думай головой. Я за тобой. Давай, давай, давай, танк. Иди, иди, иди. На, на на бать ты ч ладно проиграть, проиграй да он быстрее прям как только... а вот було а зачем брать вот этого не понимаю ага ясно поддаваться ну, ну, подарить не знаю почему кого не сяв просто брал нестабильный а ну посмотрим ну, тут, наверное, по-разному как-то. Да, no, да. No. Да. No. No. No. Меня вырубили тоже. Ну, все, теперь дефаться, если на банковый -а плаж, то дефаться. Вот так, конечно, дайте. У нас, тем более, у нас есть какие-то прокачивающие люди вот дефаты такие классные не шанс потому что боя я могу забрать поворот поворот ну, блин кто подарок взял вы че вы че за ребенка не можете следить блин вы реально проиграете реально ну выглядишь не депация была депация так родишься давай давай давай давай давай давай Ну давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай ну вот, с 5 просто проигрывать Сколько Ну что? Вроде бы это хоть такая себе команда. Ну, спать мне. Давай, а ну и Я буду делать Уже наступают. Ай-яй-яй-яй. Ладно, пойдут все там парашу себя по урону. Может, они не смогут. О, -о, О, я не ожидал, позвонить на базу. взять да <свят> конечно правильно боятся идем наступление чувак на напад... наступаем а так так так да. так произойдет так не а, а, а, от так у нас так, ну, ну, ну, ну, ну, ну. куда отступали ладно вот а, блин нас расстрелил да туда пойду а кто будет эфаса? я буду хотя все <свят> я буду задним на что я а, врубают Спасибо, Джейси. Не проиграет тут нас. Шанс Ну что, будете двигаться? Давай, давай, Я знаю, что ты умеешь стрелять на всех мышь. Даже трейд завалить. Давай, Плем, давай. может тоже джейд або давай давай все все вс а вдруг если кто-то вас умрт ну, вау вай ой ой ой ой ой урон я тоже на базу наверное дефоциден взял ладно не та команда кто у нас тут рискованный давай давай иди 5 секунд они не перевесили не снизили их тыхнули надо сильно подряд а так уйти как и шунгол так и проиграли а вот джейд джейд не хочет ну видите нестабильная команда поэтому явно против увеличивается на проценты конечно ну, честно, можно тут потулировать. По того. Все, на я отступил, да. два на два Джейси, поворачивайся. Блин, я на базу. Сюда дра не одного. Латин, Что делать, да? Вот, а, не воевать, стрелять, капец. Поворот, поворот. Прямая. Джейси. Ладно, проиграли. А, так даже наш подарок уже взяли. Видите, без меня они никто. Вот и все? Даже подарок взяли. Видите, я устабил на защите, они не понимают. Ладно, надо вот как-то нормально. Давайте еще одну нормально. На блин, мы длинный на роге? Он так все равно. Главное, чтобы был рог. Главное. А, с нами Ну что, брат такая команда я буду догаться на да, вот так вот пусть а, прекрасно не ну могу, конечно на пойти но блин уже стреляет нужно будет раньше пойди туда вот а вы догаться ну я уже вижу не будете вот вы не будете догаться это страшно а ты на звонишь а врубай пошли. Ну, ладно неплохой обмен а, блин, ну хорошо, такие а Макс вышел. Я Вы тоже надо две поиграть обязательно да. На, на ура, у нас пен. Это вот принцесса додумалась. Пойдем. Ах, ну. Пайпер, ты не задумалась, ты проиграла. Тут у нас дырка, кстати. Че не делал дырку? Я, я не знал. Ладно, друзья, дырка тут была бы лучше. Можно сейчас набить на дырку. Ладно, вернемся. Ох, есть. Так, нас окружили. ладно ну, да, значит тут еще макс с... прош так что крен ну, макс считается лучше не знаю, а чего не берете а, почему пайпер почему а не понятно команда Добзят, не да. как извините, есть кнопка выйти даже кнопки выйти не а ч бы трезво на это надел? Не затерять сразу. На. Ну тогда. Вот видео паузит, паузит, А-а-а. А Макс тут класс, Я возьму макси. Ну если никто не хочет брать макса, то я возьму Почему бы нет? А, так у вас девятый. Мы подавали с вами. Мы подавали с а, вами. Не, у нас тут Макс. Может быть, на скорость. Сказать, И победить. А то давно у нас не были победы. <веседжение> <веседжение> Да, да ладно, что ну, реально вру. Опа, наверное, ну, буду тут дразнить шелли. Блин, так я ж. Думайте сначала, чип заменить. Не знаю, я му. Ладно. У нас база ну, понятненько если к нам будет да, Я такой очень а база Очень странно Попробую еще раз Бежу шанс Отстань да не с... кинул Куда забрал забрал ох, ты такой вы ч ⁇ не так пойти все слова тебе ладно придется вот тогда вот ладно нет нет нет нет нет нет а, а, а, а, а. не умеете играть да Как выйти с кем тут не та команда Ладно, поиграем в следующий раз. А, ну, ладно, нам папа а, там Нападайте, я буду ворачивать, тренироваться. Вот и. это Право скидывается, согласен. Тут не брал. Так, чего что ли искать? То я не знаю, зачем я взял. но ну, ладно, но все-таки смотрим, если не на противников. Наверните. Ну, разработчики игры Brawl Старс Делаем так, чтобы я не узнал. Как я понимаю? Вот я, конечно, не понимаю, почему тут слиться. Того, тебя, этот э, странный игрок. Ну Вроде бы это не, вот, чувачок, вот, вот. Ты виноват! Ты не спас меня! От этого вот, жми колбас. Стрям у них шликней. Непонятно, ты тоже виноват. Я врубил. Димон, дымно. Оббан. Ворот, поворот, иди сюда, врубой тупорон, сутка. Врубой попорон. Пока, неудачник! Неудачник! Бой шник! Вау, с подарком останется. Нет, я не знал. поворот поворот ой ой ой вау борот, борот, борот, борот, борот, борот, борот, борот, борот, да я прыгнул, Он уже понял. Не, не, не, не. Иди сюда, читер. Я понял, разработчики сделали свою главную ошибку. Это Розу сделали, чтобы она была просто бессмертной, и сейчас Роза была класс персонажем. Он даже тоже время но привет чувак говорит или что-то делать. А что ли ну вот очень интересно, очень. О, о, о, о, иди сюда он. 10 секунд. Нужно всех подплантаться, не Вот, вот у розы отставать, отставлять. Ну ладно, пить, не оставляйте розу. Тогда я сам дойду. Не-не-не, отстань, отстань. Я не буду. <сих> не, ну конечно, вот не время, чтобы прям выиграть. да? Так, так, так смотри, мне есть подарок. Смотри, мне есть подарок, слушай. <сих> Давай, давайте, чтобы сразу, сразу победить, вот и все, да? <сих> так, у меня есть подарок, слушайте. Это же реально прикольно. Ой, как понесло. <сих> Давай, куда идешь? Падешь ко мне, тебе будет кирдык какие у них действия а? А, какие у них действия подвешь ко мне на Ба бабах макс бегу, они такие подходят потому ну, что нам делать ну конечно ну, их убил тогда это очень классно пришло. давайте еще раз так не с этим трусом О, вот так вот. давайте нам нов вот как-то чтобы очень классно а, тут у нас какой-то Так, он задил. Не отконим персонажа, поедем. ну не у он чего он подлетел. Тут пролетел. Чуваки, нам, нас на нас торговать начинают. Тут чувачок самый лучший. Так, чей а? на, Что такое? Человек На полную Что за фарбовый этот рубать нужно потому что он на быстрый нижней боя еще вот это такой спин на мощно тогда блюзовы тоже мощь это коси хай на и придать кстати даже он танцует так немало хп поэтому я буду идти вперед его оставляю на, на тебя окей okay, брал я оставляю на тебя почему бы и нет открывается сразу туда потом вот сюда потом сразу врубать а, а, а. сделать сделайте этого пранк с помощью данных гадджита надо бытьчу про победа врубай так ну что готов еще раз Не -не -не. готовы или будем меня время ну, пока что подумаем здесь на побьемся Такая штука, блин, а, Ой, пришел комета. Давай сначала этого, то он реально опасный. Сразу бульврайся. Вау! Ну что, пошли еще раз. А, дар Они не толкаются. Ладно, что Б 8. Получаем кубков, также получаем некоторые что? Наконец-то байда начинаем длинные ролики получается ну ладно в принципе нас такое не было попробуем длинные ролики что за штука а, а. Все, теперь... ясно лишь борзы даваем пай пай вырубил пай пай пай так, так, так, я буду в кустах ждать. Подходи, научу, подходи. Эй, куда пошел? Вот ходи научу. Вот ходи научу. Да по два. туси там, си там, две там. Я буду, наверное, вот такой прангел, да? Ай, больно. Нормально. не вообще вот так так вот потом кинул вам а вы не забирайте а, ну ладно не рискуйте -то, да прикольно топ сразу вроде бы что происходит ладно нормально бом бом бом бом бом бом бом, -бом пока тебе. А -а -а -а. я обманул тебя ой нет блин бом бом блин бом бом бом бом бом бом это значит кинуть еще больше да ну все вот что можно дразнить даже а спрячусь так чтоб они не узнали и вы них дразнить буду их дразнить посмотрим что получится он такой давай забивай забивай давай так вот сразу смотри такой нет нет нет прикрывайте прикрывайте это на самая лучшая катка в моей жизни так никому не поддаваться не дядя не дядя не подарок у наш наш подарок куда вольт нет ой это я сделал теченько. ладно ну что друзья это был хороший момент все удачи пока самокс риски но вот брал что не понятно почему карты изменилась а ну тут снег давай да, отлично где меня, на персонаж не же... но персонаж дадут что-то не дают его так, да, также тут показывается насколько я максимум был. я буду здесь brawl stars меня смущить выкинул, сказал ты не болит пошел вон <laughs> мы их ненавидим и так смотрите значит чтобы дойти до конца <смех> вам нужно сто лет играть в данную игру я вам, я вам не советую играть в данную игру Brawl Stars, а советую играть игру Edge вейп спеши в поисках макс риск возраст везем и там есть игра играет очень классный рад совету. Не так, что у Всем удачи и пока.